1 ноября в Институте филологии и межкультурной коммуникации КФУ открыла свои двери международная научно-практическая конференция «Татарское языкознание в контексте евразийской гуманитарной науки». Конференция приурочена к юбилейным датам известных языковедов, которые основали новые научные школы в татарском языкознании. Проблематика докладов затронула актуальные вопросы татарского языкознания. Участники обменялись современной научной информацией и обсудили проблему изучения лингвистики в контексте современной гуманитарной науки». Планируется, что результаты конференции найдут практическое применение в разработке новых методологических аспектов татарского языка знания и совершенствовании системы отбора талантливой молодежи для дальнейшего привлечения в научно-исследовательскую деятельность. В рамках конференции мы планируем обсудить актуальные проблемы татарского языка знания. Мы привлекаем молодых исследователей. На нашей конференции отдельные секции, секции работают где участвуют только молодые исследователи, это аспиранты, магистры, студенты.